Почему вдруг медика решили э, присоединить э, к такой интересной тематике? Okay. Я, может быть, необычный человек. Так и видно. Окей. В каком плане? Давайте будем откровенны. Очень интересная женщина. это минус может быть. Это займем. минус никогда не бывает. Никогда не Окей, почему ко мне пришел Бог? У меня было написано по, если мне говорил, говорил по гороскопу, наверное, написано. У меня было написано, мои, мои планы по жизни входила работать с Богом. Не имела понятия. На интернете очень много передач, на русском и на английском языке о том, как меня привело а, к Богу это, это чистое создание, что получилось, я вот. работаю с фангой, я работаю со многими. Окей, okay. значит, вы, вы пришли или он к вам пришел? А, к одаренным людям приходит Бог. Это, это нравственно. Что значит к, к, к одаренным людям? Каждый человек к, кому, положено, кому положено. Кому okay. положено. По происхождению моего отношения с Богом, я была обязана прийти и выполнять особенные люди приходят с функциями. Они по-английски называются essential souls. Okay. Я пришла немножко лидировать, о чем я буду в плане этого разговора говорить. То есть, 6 лет я работаю с Богом, в результате чего меня освободили, моя душа свободна, я учу, я ученица у Бога, я здоровый человек, я нравственный человек. И все же, почему медицина и почему, между прочим, мне разрешили уйти из медицины и просили а, начать принимать а, клиентов, не пациентов, потому что это тоже не хирургический момент, а, а здесь, в Сан-Гейтс, я еще немножко имею а, возможность подумать. Другой специальности в Да, я закончила а, а, факультет интеграционной медицины, я спир, а, была аспиранткой у очень известного врача, а, считают, основоположником а, а, интеграционной медицины доктора Эндервайл. Да, но это, это, это, это, это, это, yeah. это, это, это, это все равно нехорошо, это да, все равно очень низко, это не тот же уровень, у Бога все иначе работает. Поэтому он пытается освободить мой ум полностью. Дал, а, это были тяжелые годы, когда я работала, много лет проработала. А, это уже даже меня поменяла судьба, поскольку я начала работать с Богом в лучшую сторону. Я поменяла мнение даже после аспирантуры, я поменяла э, знания после всего этого, я практикую уже на другом уровне. Я делала три года э, здесь, в Чикаго, меня привезли из Аризоны. Очень много, как Бог говорил, кампейнов в Минство. Не было несколько денег, я работала очень чисто, очень конкретно с людьми. А, поразительные, поразительные успехи. А, в каком плане? В каком плане? Окей, okay. давайте говорить о, о покое. Вот почему я решила а, все-таки вступить в разговор. Покой, при этом деньги месяц это достоинство, если спросить Бога. Да. Это достойно. Да, но это головное. У меня нету болей. Говоря о боли. А, это если, дос, если достойно да. недостойно не верить. Окей. Верить это положительно. Две функции организма. Окей. Окей. Две функции организма. Мы, верующие люди, предпочитаем не бояться. Меня стабильно учили не бояться. Это функция моего организма. Я закодирована на любовь. То есть, когда Бог хочет, Он предлагает человеку, предполагает, что человек хочет быть не влюбленным в деньги, естественно, а любить свою жизнь. Процветание — это то, что Бог там разрешает иметь на земле. Процветать или баловаться, быть дешевыми у себя. Это касается Души. Я говорю о Душе. Я не говорю о духе, я не говорю о ментальности, я не говорю ни на каком другом уровне, кроме душевном. Душа стремится к покою. Правильно? И она это делает магнетически. Очень похоже на стаб-маркет. Здесь работает процесс магнетизма. Если об этом никто до сих пор еще не говорил, то я буду откровенно говорить. Здесь вопрос магнетизма. Меня а, поднимает на уровень а, контума, и это не просто Вселенная. Квантум это часть Вселенной, где работает Бог. Это его мастерский, как он обычно говорит. Меня тренируют там как медика, кто ушел из медицины, где я получаю абсолютную информацию, которая точно работает. Квантум это, это части Вселенной, куда входишь Бог с тобой, и ты можешь получить абсолютно все. Это часть его интеграции, которая нигде не изучают, как вот Михаил говорит, то, что он знает, это нигде не преподается. Это то, что рассказывается человеку Бог. И с веков всегда нас учили чему-то, мы прогрессировали. То есть мы авангардные люди, авангардные, которые пришли помочь человечеству. Я всегда знал, что у нас предписано иметь, не знал, что стоп маркет но Бог сказал, теперь Попробую с, а, с Михаилом. Почему с ним? Он стабильный человек. И он откровенный с Богом. То есть мои а, мысли никогда не входил вопрос играть во что-то, а, числиться человеком, который знает stock market. Нет, абсолютно. Я всегда хотела быть просто обыкновенно хорошим, чистым, добрым человеком. Все остальное ничего не знала. И Бог пришел и сказал, почему я к тебе пришел. У меня мало выборов было, я пришел к тебе. Ну там тоже условия были. Почему можно это отдельные разговоры. Дальше. А почему принципиальность не важна для Бога? Что существует немножко в маркете. Принципиальность не важна, потому что все люди не одинаковые. Он со мной конкретно говорил про на, а, нас, русскоговорящих. У нас менталитет и строительство ума, он построил наши ум Он влиял на нас, хотите ли хотите, не хотите, но все равно получалось так. А он влиял на наш ум, он знает нас, он отец наш, он предлагает нам считать, себя как бы лидером у нас он считает я знаю как психологически наш ум отличается от американских ум. у нас больше шансов он говорит не потому, что это выгодно или не выгодно ему у нас больше шансов и более влиятельные и более стабильные но мы еще не рациональные в этом плане люди потому что мы еще не успели получить информацию вот почему он хотел благополучия нам то есть как медик я знаю что нервы сдает и ты не понимаешь ты не успеваешь, и ты теряешься. В результате теряешь, может быть, income opportunity. То, что Михаил предлагает, особенно по вечерам приходить, это стабильность для семей. Почему? Немножечко не будет легкой жизни в Америке. Он знает, он видит, что будет впереди. Он просто пытается а, помочь людям, чтобы у них не было кочек. Чтобы просто поехали по жизни немножко спокойнее. Благополучно, он просто хочет благополучия Что я буду предлагать? как четырнераздельный человек. Во-первых, в моем арсенале, где он меня учил а, своей силе и времени, я изучала сбоку силу и время, что очень похоже на stock маркет. Никогда не знала, что это. Или вместо, вместо пилюль. Сила и время – это то, что пытаются а, медицины сегодняшние делать. Сила это и покой – это модом. Это сокровенная часть нас, и, и модом люди получают, отказываются, принимают. Моду – это то, что я буду рассказывать, индивидуально ли у нас будут классы. У нас, то, что Бог говорит, что у нас с Мишей будет больше количества времени, мы будем, про, про, мы будем продолжать это и промодить, и у нас будут ретриты. А часть пути, которую нам предписано, Бог уже знает, он, я, я являюсь его дочкой, он всегда мне говорит о том, что впереди, но ну, естественно, всегда сбывается, когда никогда не было еще ошибкой, если на маркете какие-то вариации есть у Бога нет, Он говорит, я как Нострадамас я могу сказать наперед. Это все рассчитано на века вперед. Я знаю, как человек, который с ним разговаривает каждый день, я знаю, что будет через 15 веков. Я не буду об этом говорить, потому что это не конкретно для нас сегодня. Для меня будет, я приду еще раз. Но принцип какой? Принцип знать. Знать спокойно, это то, что я буду как любимое облако любви давать и женщинам, и мужчинам и разные. По принципу, что необходимо каждому полу и даже индивидуально. Я буду это все показывать людям и помогать. Во-первых, Миша будет спокойнее работать. Доступность к нам обоим будет очень легкая. А, здесь, Anna uh, Premise of sun gets, пожалуйста, мы, мы будем аккомодить людей. При по, а, по, по божьим. папа говорит, что это лучше. Я считаю своим долгом сказать, что а, я вдова. Женщинам тоже полезно это изучать. Вы никогда не знаете, что произойдет завтра. Мой муж чувствовал, что он уходит. Он будь спокойна, будь нерасторопна, просто знаешь, что ты не должна бояться, ты останешься без меня, не бойся. Бог ему, наверное, мне сочувствия не нужны, я, я, я в порядке. Но я всегда знала, что нужно быть точной, определенной и внимательной к себе. По принципу нежадности, естественно, уверенности. Уверенность приходит с геномом. Я владею...